Так, друзья, здорово, проходим массаж ног спереди. Значит, вот мы уже их смазали, э -э, настолько, насколько нам полосина помогает. И также проходимся целиком. Сначала растираем все вместе, продольно, поперечно. Инвертированными ладонями вот так вот растираем. Особое внимание уделяем под коленкой. вязку над коленкой и вокруг коленки. вот так вот. Разминания в принципе такие же, как и с обратной стороны мы делали. Только тут упираемся в кость, получается, и вот с той стороны разминаем лапой леопарда. Идем выше, но здесь уже с захватом. Делаем такую прищепку, большой палец против всех остальных пальцев и отодвигаем мясо от костей. Все движения идут от пальцев, ног к центру тела по ходу движения лимфа. Особое внимание вот эта мышца, она иногда, там, особенно у женщин бывает, подвисает. Здесь не крепится, то есть вот прямо место крепления. И отводим и поднимаем вверх, как бы вверх ее. Потом проходимся по внутренней стороне. Не идеальной. Разминка. Двойной красой захват по внешней стороне. И наскручиваем. Здесь тоже мышцы бывает, подвисают, поэтому мы хоть отсюда отводим вверх и вверх все время саму чашечку вверх попружинили так, вниз попружинили, вовнутрь и наружу попружинили такие делаем из такую пятиконечную звезду и ставим на чашечку, как раз попадая на куполочную точку, и вот так вот. И другую руку в обратную сторону раз Теперь берем полотенчика на плечо тебе и мне. И кладем ногу. вот тут мы можем как раз лимфу прогнать и нам помогает гравитация дополнительно вот туда плотом хватив прямо пониже да присе чуть прямо вот туда к паховым лимфоузлам лапа леопарда растерли туда. И теперь вот такое интересное движение. Мышцы загибаем внутрь, а потом наружу. Внутрь, наружу. Вторую руку добавляем. И теперь двумя руками так, с подкруткой, с проворотом. Ну, в принципе, уже практически все закончили. А, еще вот такой вот приемчик. Заносим голову, ой, коленку практически противоположному противоподмышке, и нам тут обнажается э, э, гушевидная мышца. Как раз вот ее можно тут хорошо проработать. Промять кулаку, прям простучать ее. И локтем тоже можно. Вот такие нюансы ловите. На литу даю свет. даю знания, про освещение в массы. Подписывайтесь на этот канал и приходите на тренинги к Олегу Алафу Гудвину. Он нас всему научит. Есть очень много нюансов в работе, которые по видео уплывают, их можно не понять. А здесь мы вам поставим руки и получим вам квалификацию до мануального терапевта. Ну, постучать кулаком. <авязычные> угу. Ну, есть такие нюансы, когда можно там, вот так ногу положить, еще здесь вот здесь размять паховую мышцу. <сớp> <сớp> <сớp> Если э, мышца натянутая, болит, да, то можно ее придавить вот так вот и ногу вот туда, то есть это руку на себя, а ногой вот туда, ты как бы ее раздавливаешь. Да, руку на себя, ногой туда. нюанс. Если, например, болеть на мышцы то мышца ногу, да. И берем только плотно схватываем и просим поднимать ногу. Может в коленке согнутую, верхнюю место, поднимать туда-сюда. Сюда и туда. А мы как бы создаем давление на мышцу, вытягиваю ее из сухожильной плодины. все опускай. Это для тех отдельных случаев, когда уже мы от боли избавляемся. <coughs> Все, ну можно применить разные приемы пир, например. Давай подушку вытащим. Ну, например, для вот этих связок и э, малая и конечная мышца тоже будет работать. Берем ноги, вот так вот складем. Ставим руку и просим человека с прямыми ногами, разводи их в сторону, как будто на шпагат садишься. Давай, да, на вдохе так вдох и разводи. А, Все, если как? Правильно, правильно ты делал, делать? А, я правильно? В сторону, да, в сторону, как будто бы на а -а -а. шпагат садишься. Пусть вот так вот поставишь, чтобы косточкой. А -а -а. Чтобы косточки не болело. А -а -а. а -а -а. Да, на вдохе до вдох вдох, задержали дыхание и растягиваем ноги. Секунд такой 10, 20. Целим, целим, целим. Также, если напряжена, например, вот эта мышца большеберцовая, соединяю ноги вот так вот, под прямым углом стопы. И на выдохе ты их раскрывай вот так, разводи. Вдох, вдох, задержай дыхание и разводи на выдохе то есть. Да-да-да, вот так. Немножко даем ему развести все-таки это сделать, выдох. И вот каждый приемчик по три раза примерно делаем, но это дает сразу расслабление. Сильно, давит, я не могу вертиться. Немножко, немножко да, свободами <с> расходился. Ага. Mm -hmm. Сейчас mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. Фу, уже слабились. И против этих мышц антагонисты с этой стороны находятся. Значит, мы вот тут их растягиваем. А может чуть повыше лечь туда? Чуть-чуть mm -hmm пятки свисает. Вот вдох и ты, соответственно, своди ноги, вдох, дыхание своди, своди. дай немножко это сделать, Фу, на выдохе прямо расслабляемся и просто плюхаемся, вот, покажи им как надо расслабиться Часто бывают всякие там паховые, запирательные мышцы зажаты. Тогда вот ставим пятки вместе, вместе ставим, и разводим ноги в стороны. Я, я развожу, а ты, соответственно, своди. Uh -huh. На вдохе вдох. Дэн, дэн, дэн, держим, держим, держим. Выдох. Да Фух. Расслабились. Потом третий подход. Чуть пошире. Вдох. и паховые мышцы, и работают выдох. Ну и третий подход, сделай самый максимальный. Выдох. Также на разведение у нас участвуют мышцы подвздошная и поясничная, которые внутри брушины находятся. Соответственно, таким способом мы их можем включить, если они там расслаб, ослаб, ослаблены. А как проверить, ослаблены они или <coughs> включены? Поднимаем ногу под 45 градусов, 45 градусов в латерально в одну сторону и 45 градусов ротация. Прямо держи вот так, вот нависуется. Подожди Да, это мы проверяем под лошадь поясничную. Я довольно-таки сопротивляюсь. Угу. Не, не надо, можно на стол держаться. Все, нормально. Видишь, нормально работает, подставляется и так же с той стороны делай. Я чуть повыше, вот так держу сначала, и создаваю давление. Работает, видишь? То есть эти мышцы подвздошно поясничные включены сейчас в работу. Они находятся подвздошная. вот выстилают дно подвздошной кости и крепятся они вот сюда поясничная до да, от 12 позвонка 12 1 2 3 4 к пятому не крепится а вот от этих пяти позвонков получается тоже идет вот так и тоже сюда же крепится они отвечают за отведение ноги вот сюда и переведение вот сюда вовнутрь поэтому включаем их теперь на на другую сторону смотри я соединяю ноги там води вдох выдох расслабились потом вот в таком положении Давай. выдох также тут очень хорошо в этих приемах стимулируется простата у кого там простатит то как раз можете так упражняться, даже можете сами себе утром встали и сами себе создаёте напряжение и так вот делаете. Теперь в крайнее положение также вдох, тянем, тянем, тянем, выдох. И когда он это сделал, расслабляй, расслабляй, расслабляй, в можно немножко так чик, а, так у него вообще прям ложатся. И может там немножко крестец выщипнуть. Вот, мы проходим иммунальную терапию, если вы не с нами, то очень много теряете. Хотя бы подпишитесь на этот канал. До новых встреч, друзья!